Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go play Games. С вами я, София. Мы продолжаем нашего холмса. У нас там есть одно незавершенное дело, которое нужно его все-таки добить немножечко. Мы уже, надеюсь, на финишный прямой, оно такое долгое, хорошее. Уже вот третья серия. Но к нему ему посвящена, обычно мы там две серии и все. И нас отпускают. А что-то прям так нормально. Мы ещё... Умудряемся узнать, кто из своих работников gardens, Кью Гарденс не знает, почему половина колониальной коллекции пропала. Поэтому кто-то ушёт. Вот. Это очевидно. Или, как я в прошлый раз предположила, они все вместе замешаны здесь. Так, мисс Маргарет Уайт, прекрасная молодая леди с небольшим состоянием. Вместе с тем, на ее руках есть темные точки. Это следы... Белагры, возникающий при долгом недоедания. Это доказывает, что ее детство было бедным и несчастным. Однако ее нынешнее состояние свидетельствует о счастливых переменах в судьбе. Вот так. Что у нас тут? А, используйте... Вот, да, мы должны взять Тоби. Протащиться с Тоби тут. Или чтобы Тоби нас протащил. Ну, короче говоря, Тоби. Наш любимый Тоби. Прекрасный наш пес. Так, подожди. туда, Вот Сюда. Вот сюда сюда. А что мы тут? Э, э, э, стоп, подождите. Ага, это мы должны спросить, это мы тоже должны спросить. Надпись на фотографии Мартина Хэмиша, то есть мы сейчас должны к Хемишу подойти. Мы с отцом Кью Гарденс. так, и подойти к этому Альберту. Да, да, да, да, да. Мечтал служить на флоте, но батя ему там подрезал крылья. Поэтому никуда ничего не получилось. Так, карту я не помню, но кажется нам сюда. Ну, карта, если что, вот тут. Да, вот тут мы проходим насквозь. Понял, что он, хамиш. ну стой на месте. Стой на... Я знаю, что это ты убийца. И она убийца, и вы все тут убийцы. Вот так вот. Так, Югарденс. Юг Мистер Хеймис, кто-либо кто еще из, из вашей семьи работал в Кьюгарден? Семьи? Нет. У меня I'm единственная one, страсть к ботанике. Ай-яй-яй-яй-яй. Ах лживая морда. Фотография с отцом. Не думаю. So. Фотография, на которую you... вы с отцом в Кьюгарден свидетельствует об обратном. Ах, но вы не имели права. Расскажите нам об отце. Он был величайшим ботаником своего времени в Британской империи. До конца жизни работал... А, проработал вместе с монте даном Он оставил меня. У него были хорошие отношения с мистером Даном. Нет, я бы не сказал. Они развивали гю вместе. Это все. И это заслуга моего отца, что Дан добился таких успехов. Так мистер Дан не помогал вашему отцу? О oh, yes. oh, да. Он обеспечил финансовую поддержку, насколько считал это необходимо. Но хуже всего то, что он объявил себя хозяином Кью Гарденс. Слава ничего не значила для моего отца, поэтому мистер Дан легко получил все лавры. Вот так. Спасибо, мистер Хэмиш, мы продолжим расследование. -хо -хо -хо -хо. Так, у нас там редукция какая-то еще проснулась. Uh, новый директор, да ио мое, вот. Uh, Маршал Хемиш хочет стать новым директором Q Gardens. Он верит, что заслужил эту должность и надеется продолжить дело отца, который работал там. Гнев Хэмиша. вот еще. Uh, а Хэмиш ненавидел Монтегю Дана, того, кто, по его мнению, делал очень мало, но присваивал все лавры себе. Давайте вот. Гнев Хемиша и новый директор. У нас что-то тут появляется. Мотив Хемиша. У нас тут нарисовался у Марчина Хемиш был мотив. Он считал, что Дан сломал ему и его отцу жизнь, присвоил всю славу за их работы. Хемиш мечтал возглавить Кью Гарденс, но понимал, что это невозможно, пока жив Дан. Вот так вот. Первый мотив есть. Следующий. Кажется, здесь у нас, да, Альберт? Так, ты. А, мечта служить на флоте. Я вижу, вы увлечены службой на Королевском флоте. Увлечен? Нет, не совсем так. Я люблю корабли, но это все. Вы уверены? Не похоже, чтобы вас привлекали растения. Всеми сложные только. Мое будущее здесь и нигде более. та Так, эмблема, так, надежды Альберта, так, осколок. В смысле? Надежда вот эта, наверное, вот это вот, да? Надежда Альберта. Да. И да, я знаю, что Королевский военно-морской колледж отклонил вашу заявку. Вы правда так умны, как о вас говорят. Да, все верно. И вообще-то, мой отец был крайне против этой идеи. Он постарался сделать все, чтобы разрушить мои планы. Хотя я почти поступил. Но мои мечты были разрушены, мистер Холмс. Он как-то слишком открыто об этом говорит. Так. Значит, унижение Альберта. Монтегюдан разрушил мечту сына о службе на флоте. Он унижал Альберта много раз, в том числе на последней выставке Кью Гарденс. И вот, амбиция. После смерти отца... Так, так, так, почувствовал отец. Может быть, как-то вот так вот? Вот. Еще появилась Мотив Альберта. У Альберта был мотив убить отца Монтагю Дана. Дан разрушил мечту Альберта, поступив на службу... На службу. На службу во флот. Убив отца, Альберт мог отомстить и получить возможность стать следующим директором кью кью только нахрена хрена ему это это как-то ну бессмысленно как бы папа не ему уже там нормально поднасрал все разрушил поэтому я не вижу никакой логики в том что он убил отца если только чтобы он просто не мешался больше вообще никогда так искать в архиве участник божественного синдиката написал жалобу на Кью и упомянул старое дело о котором рассказывали в газетах в случае 14 июня 89 -го года. Ну, погнали. Тогда щас, сначала домой. А, ну, нам в любом случае домой. Нам еще Тоби брать надо. Он дома у нас как раз-таки. Наш песик. Я даже не знаю. Ну, Альберту, ну, как-то ему Нет смысл ему убивать отца как-то на это бессмысленно конечно он еще та заноза в его жопе была но тем не менее так газеты газеты газеты у нас вот тут вот найти заметку да у нас во-первых девятый год о морской обороне а, скандал на клим... Наверное, вот это вот. Медные буки, скандал на божественном синдикате. Может быть... О! А, божественный синдикат. Последователи Верховного боже... божества Тревана, собирающиеся на 48 Гро... Гросс-Венор-стрит, Карлтон-роуд. Защитники растений и деревьев стали объектом административного разбирательства. Руководители этой организации... Щелкай. Шелкой. подозревается в финансовых махинациях. Дело может дойти до суда. Между тем, против данного расследования выступили многие высокопоставленные лица. На самом деле это частная организация, ставящая целью защиты природы и, объ... и объединяющая многих влиятельных людей, включая в себя и представителей оппозиционной партии. Вот так-то. And here is the а вот и адрес Божественного Синдиката. Perfect. Превосходно. Пора узнать, time, что они имели против Монтегю Дана. Вот у нас еще и эта организация. Давайте сначала с Тоби прогуляемся. Ватсон! Ты что делаешь? Ватсон! Ты следишь за той женщиной, и она тебе нравится? Ватсон! Воу-воу-воу! Ну-ка, поговорим. Oh, oh. Нашел что-нибудь интересное. Я, я, а ты типа это тут ни при чем, ты ничем тут не занимаешься, да? Батсон, прекрати следить за той пышной дамой. On, Идем, Тоби. У нас есть для тебя работа. Gardens. Отправляемся в Кью Гарденс. Так, мы пойдем. Так, Кью uh, Гарденс. Его мог и синдикат вам как по, по своим причинам убрать. Заодно и стырить растения. Что, они же ведь защищают все вот это дело. Правильно? Ну, как вариант. Ну, потому что, в принципе, этот, этот вариант имеет место быть, потому что э, вот эти вот троица, которая работала с Даном, они столько лет с ним работали, и вот как бы смысл... Вдруг внезапно кто-то из них не выдержал и кокнул его. Спустя столько лет... Приведем Тоби в лабораторию. Он придет по запуску того таинственного вещества. Ищи, Тоби, Ищи. Да, да иду, я иду. Чего ты меня гонишь? Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, туда. Так, открой дверь. А ты сейчас, Я уже лапы умею открывать двери. сейчас, себе. Вот Тоби вообще сейчас, так, сарделечка моя. Бежим, бежим. Вот ты мой хороший. Вот ты мой хороший. Так он славный. Посмотрите на эти ушки. Ну, просто на них посмотрим, господи, они, они почти развиваются на ветру. Какая прелесть. Мы бежим. Мы перебираем своими маленькими четырьмя лапками. Опа. Тайник. Гав-гав. Гав-гав, Холмс, иди сюда. Молодец, Топи. Посмотрим, а, что ты нашел. Давай, смотри. This так, бутылка. Это бутылка, которую использовали, использовали в лаборатории. Ее закопали здесь. Ну, а, химический раствор. На дне бутылки осталось немного жидкости с золотистыми разводами. Тонкая гусеница, их легко увидеть в саду, но на дне бутылки... Так то да, странновато. Ну. Это, я так понимаю, в лаборатории. Погнали в лабораторию. Сначала мы вот это вот все сейчас изучим. И потом уже поедем к этому синдикату. У нас будет уже куча всякой информации. Мы придем, вывалим эту информацию на них. Скажем, вот, мать вашу, вот. Кто виноват? Кто виноват? И так, морды, так, в улики, морды, в улики! Кто виноват? Кто виноват? Сейчас будем разбираться так исследовать жидкость посмотрим что тут у нас добавим жидкость из бутылки в пробирку чтобы провести анализ а, вот, вот, вот пробирка а это бутылка с кьюгарденс используем пи а, пипетку чтобы накапать жидкость в пробирку прошу а? я вижу вижу вижу вот пипеточка берем Берем. Фл. Так, залили. Чё в две? Ну ладно. Взять. Э, крутить. Ну давай покрутим. Посмотри. Бесцветная жидкость на водной основе. Че, ты что? Сильный цветочный аромат. Холмс, Холмс что это вы делаете? Горькая на вкус. А если бы это был я? Вы когда-нибудь видели, чтобы яд хранился в таких емкостях? К тому anyway, же здесь есть доктор. So что это по-вашему? Органическое вещество. Попытаемся выпарить Let's его и посмотрим, что получится. Может это подкормка для растений? Но ну, вообще тут, смотрите, золото еще. И эти штуки. Как бы тебя глюч не начало. Воу. И ты это пил. Из Маленькие бесцветные кристаллы. Бесцветные кристаллики растворяемые в, Одессе, в, в воде с точным запахом и горьким вкусом. Ватсон, передайте, вкус. передайте мне эту маленькую Watson, бутылочку. Конечно. Вот, э, Холмс, э, вы знаете, Холмс, что вы это? Реагент Вагнера. Вагнера, Вагнера, Вагнера, господи, на бутылке. Нет, Холмс, так, я добавлю реагент и посмотрю, есть ли осадок, и тогда отвечу вам. Хорошо. Мы это через пипетку будем добавлять. Мне нужна пипетка, что то а туда добавить, вовнутрь, хорошо. Отсюда вон туда. А я это что-то в обратную, это... Хорошо. Вам покраснело. Red Красный осадок, осадок, как я и ожидал. Это жидкость органического происхождения, в ней есть алкалоид. Вероятно, он нестабильным, и поэтому и сюда добавлена золотая пыль, чтобы предотвратить реакцию. Это микстурка, вероятно, удобрение. Кто-то проводил необычные эксперименты в лаборатории. Кто бы это мог быть? Действительно, у нас только Уайт таким... Ватсон, прекрати следить за женщиной, слышь? уайрист, Вайери... ё-моё. Я даже выговорила это. Так, что у нас тут? А, найдите убийцу. Так, так, так, так. Найдите, что скрывает Божественный синдикат. Так, ну мы сейчас это разберемся с вами. Поехали в, к синдикату, что ли? Ну, при помощи этой жидкости подливали ее в растения, получается, и растения начинали испарять свой яд спускать. Это место beautiful. прекрасно, Холмс. It's Здесь атмосфера, чудесная атмосфера. Блядь, это, это же мафия! <laughs> Давайте найдем того, кто сможет вести, вести нас курдее дело. Это же мафия, мать вашу. О, прикольненько а тут что. Давайте мы просто прогуляемся, пробежимся чуть-чуть. Это же, опа, тут что-то есть. Я что-то почуял. Что-то где-то чуйка у меня сработала. Сейчас, подождите. Чуйка сработала. Сработала чуйка. Не понимаю. Вот, осколок горшка. Осколки. Спрятанная вещь. Осколки цветочного горшка. Он упал сюда. Осколок цветочного горшка. Так, так, так. опачки цветочный горшок так так так так а ага. клеймо Q эмблема кью Gardens. у них горшки кью Gardens у хаша эмблема кью Gardens на цветочном горшке обнаружена в саду божественного синдиката так-то на минуточку папа Реально, мы приехали в мафию ударить. Ну, конечно, надо ударить в гонг. Видишь, гонг, надо по нему убить. То есть, как бы потом к тебе не прибежали и по лицу не набили. Здравствуйте, гуру. Добрый день, сэр. Меня зовут Шер. Я возвышаю сок жизни. Можете подождать? От трассировки элементов и более того, от качества атмосферного геотропизма. Боже мой. Поэтому оставьте мой геотропизм. Его баланс не стоит нарушать. Нарушать? Не то слово. Вот. Законченный симбиоз. Приветствую вас. Представлюсь, я верховный зеленый мистик вы верховный зеленый мистик тот самый да это я с кем я имею честь мы два джетельмена, джетельмена интересующиеся растительной философией которая защищается правящими кругами слушаю вас так осмотритесь давайте мы его изучим Та -та -та -та. погнали дракон Татуировка. Что еще? Ты ничего не хочешь, мне взять? это? Символ солнца. Руки, мозоли на кончиков пальцев. Так, так, так, что еще? Ох, то вот это что? Рана на ладони. Кислотная ожог занимается химией. по по по Осмотритесь. Мы jewelry, должны осмотреться, чтобы наполнить себя мудростью, которая исходит отсюда. Эта школа, она с томоза, божественный синдикат почитания растительности и медитации, блядь. Что за слова используешь? Можете говорить, божественный синдикат. Слава Эукар, что-то там. Только истинным последователям, чьи сердца открыты для физических сфер, сфер и обретение знания, позволяя физически вступить в наше растительное царство и постигнуть мудрость. И чтобы получить разрешение, нужно его заслужить. Готовы, конечно, готовы, да. Верховный зеленый мистик, мы готовы стать последователями и войти в ваш храм. Каково имя нашего господина Верховного Божества? Эээ. Тревон, Верховный Бог. Имя нашего Верховного Божества. Тревон, верховный зеленый мистик. О, да, хорошо, хорошо. Вы мне нравитесь. Это священный ключ к обителю мудрости. Святое пожертвование. А, святое пожертвование сделайте, когда захотите. Большое спасибо. Я предлагаю вам отведать нашей удобряющей субстанции. Она помогает избавиться от бремени жизни. Эм, конечно. Называется сырой сок. Она у входа. Так. Вы знаете, Кьюгарден? У вас есть друзья в Кьюгарденс? Нет. Никого стоящего. Та -та -та так, эмблема... Ну, у нас есть эмблема на разбитом горшке. Закрытая химическая колба. Ну, как это можно с ним связать? Неправильно. Выберите правильный ответ. Сейчас. Тогда эмблема. Давай. Тогда это эмблема no. будет. Нет, Not никого Так. И... Да. Эмблема. Кстати, Но мы навели цветочные Кью горшки с Кью Гарденс, Гарденс на вашем дворе. Как они сюда попали? Что? Вы позволяете себе обыскать священное место? Чунство! Выгнаны! No, really <laughs> Ни в коем случае, несколько <плодисмент> дней назад в Кью была кража растений. И мы считаем, что найдены здесь горшки, те самые. Скажите, вы ее совершили? Нет! Э Это <плодисмент> наши растения. <плодисмент> Это они похитили их у нас. So? Как кто? Их директор. Дамп, как я? Да, да, как я и сказал, он похитил трех наших сестер для высоки в своих зараженных садах. Но он не вернул их нам. Оправдание и тупость. Поэтому мы отправились спасти их. Ну, типа, украли. Понятно. Даже мы похитили у них редкие растения. Значит... О, я понял! Браво, Холмс! Я думаю, дело раскрыто! Нет, мы не похищали. Мы спасли. Знаете, на самом деле, мы не смогли найти наши три, три растения. Прошу прощения. И тогда вы вынесли все экзотические растения из оранжерей? Они исчезли. Это было меньшее, что мы могли сделать. Они похитили наших сестер, а мы забрали их. Что ж, оставим вас медитировать дальше. Так, ну, он признался только в хищении. Так, воры из божественного синдиката. Воры из божественного синдиката. За три дня до смерти Монтегюдана божественный синдикат похитил все растения с выставки в Кью Гарденс, объявив, что является их владельцем. И украдены некоторые из растений, похищенных с выставки, смертельно опасны для человека. Так. А, все, кто украло все. Божественный синдикат похитил все растения с выставки, включая ядовитые. Они... Могли их использовать для убийства монте Могли. Избирательная кража. Божественный синдикат похитил с выставки все, кроме... Еда. Ну, вряд ли это, конечно, избирательная кража. Они, скорее всего, похитили все, что смогли. А, здравствуйте. А, Дана убил синдикат. Ну, это еще не все. Божественный синдикат а, спланировал смерть Дана. У них были разногласия с Даном по поводу похи похищенных растений. Заманить мистика. Заманите верховного зеленого мистика в Скотланд-Ярд. Это единственный способ справиться с опасным преступником, организовавшим кражу растений и хладнокровного убийство Мантегудана. Спрятать мистика. Проводите зеленого мистика в лечебницу, не привлекая Скотланд-Ярд. Зависимость от опиума повредила его рассудок, и он нуждается в соответствующем лечении. Какая прелесть. А давайте заманим его. <связь> давайте просто посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, Верховный зеленый мистик, у нас превосходные новости. Следуйте за нами. Ховалась ему священному соку, что духовно окормляет нас. Куда мы идем? Мы нашли наши, ваши растения. А, наши это растения. правда? И где они? В Скотланд-Ярде. И где с нами? Посмотрите, посмотрите. ваши ли они? И тогда сможете их забрать. Да-да, я иду. Я рада рад их вернуть. А, вот так вот. Фу. Божественный синяка планирует так, так, так, так, так. Они похитили. Ну, что-то, и это все? Другая, конечно, версия. Эээ, а, да. Ч-то нет. <смех> Ч-то нет. Ну, Божественный синдикат, ну. Нет. Ч-то как-то нет. Ладно, пойдем дальше, значит. Поприкалываемся. Гуру. Привет, гуру. Кажется, все прикольно. Там что-то какой-то сок, там как куда-то можно пройти, кажется, да? Нас же ведь приняли, мы можем теперь тут везде ходить. Использовать ключ бы да, все, наш ведь приняли. Так, вон еще какой-то чувак. Так, что у нас тут вообще, вообще что тут? Давайте подойдем. Так, у нас пока есть uh, куча всяких мотивов. Стол с наркотиками. Вау, вау, вау, вау! Должно быть, это сырой сок, о котором говорил верх полный зеленый мистив. То, что ты все жрешь-то, довольно, довольно приятный и отличного качества. Господи Холмс, и Сэр сок сродни кокаину. Все жрет, блин, подряд. Капец какой-то. Он сдохнет не своей смертью. Его либо кто-то пристрелит, либо он что-то сожжет не то. Так. This must be должно быть, это Треван, идол Божественного Синдиката. God. Ну да. Привет, адепт. Мы пришли сделать пожертвование? Слава Тревану! А он очень даже неплохо выглядит для просто адепта какого-то. Дверь заперта, но But я могу попытаться ее открыть. Open. Давай. Ох, ёпта! Опять вот это. Ну давайте, знаете как? А, вот начало. Э, будем ориентироваться по левой стороне. Так. Ну давай. Сейчас вот это вот соберем. Дай все покрутим вот так вот. Теперь собираем вот это вот. Подожди. Эй, эй. Схерали, баня погорела. Так, стоп. Оно же... А, а, а, нет, это мы вот так вот и оставим. Вот это теперь берем. А, ч... оно фиксировано, что ли? Не понимаю сейчас. А, ⁇ -мо ⁇,⁇ -мо ⁇ вон оно в чем. подождите. Вот так вот делаем. Так. Подожди, нет обратно вот так вот вот да да да да Это похоже на правду так нам нужно вот эту зелененькую покру... зелененькую я говорю зелененькую крутим зелененькую вот так вот докрутили значит погнали дальше так идет идет прямая прямая прямая хорошо хорошо вот вот тут вот что-то не то оно отходит вот так вот. И прокручивается. Еще. И вот так вот. Да? Да. Все? Ну так вот это легко и просто решается. Пам-пам-пам. Так, что у нас здесь? Так, мы сейчас будем все осматривать. Вот и шкаф с реагентами, бутылка с реагентом. Это вещество алкалоид, такой же, как в бутылке, которую мы нашли в кустах Кьюгардена. Пам-пам-пам. В Кабинете полно химикатов. Они They похожи на те, что имеешь в лаборатории Кьюгардена. А, кстати, вот эта вот девочка не может ли быть еще и параллельно с э, этими ребятами? Этого хватит для проведения самого сложного из химических experiment. экспериментов. О, клево, клево, клево. А, что это? Маковые коробочки? Vast, Огромное vast, количество опиума. Так, что у нас тут? Так, у нас тут ключи, а тут, э, набор ключей от всех дверей. А, это кьюгард. Вот это мы, кстати, до сих пор найдите применение. До сих пор не нашли еще пока что применение. Тут еще трое человек, каких-то должны найти. Найти применение. Тут, кстати, надо поискать. Вдруг реально какая-нибудь статуя? Ну, я пока что не нашла никакой статуи. Тут нет никаких статуй, особо-то. А, вон там еще дверь какая-то. Сейчас туда пройдем. Это стоит, там все молится. Так, что у нас тут? Террариум. Открываем дверца. Так. Террариум с гусениц... с гусеницами. Кстати, вот они, гусенички гусенички, их выращивают на корм для некоторых растений. Let's Я их заберу. Them. Значит, убийца откуда от... отца два. Так-то. Кстати, вот всякие цветы, вот эти вот. Мухолов, а тропическое растение, ничего интересного. Тропи... Так, ничего интересного. так тоже ничего интересного. Сейчас мы будем, я так понимаю, выискивать те украденные растения. Да? Так руками не трогать. Вот еще у нас тут что-то. Тут тоже мухоловка у нас. Да. Это бонсай. Тоже ничего интересного. Вот, вот, вот. Там, походу, вот в самом конце как раз украденные наши те самые растения. А, гигантика. Питали. Дальше. Вот как раз мы дошли, видимо, к вот клетке с цветами. До самого интересного. Это точно такие же три растения, как на выставке. Я их возьму. О, вот ты набрал. Мы будем эксперимент проводить. Будем, будем, будем. Так. Подозрительные ингредиенты. А, очевидно, что ядовитые растения, алкалоид и гусеницы как-то взаимосвязаны. Еще знамение а, ядовитых растений. Верховный зеленый мистик сказал, что когда они выносили растения, из Кьюгарс трех уже не было. Так. Может, тогда Монтагюдан вдохнул сильно подготовлен для него. Вот. Провести эксперимент! Да! Возьмите из химической лаборатории алкалоид и гусеницы и проведите эксперимент с ядовитыми растениями. Сейчас мы будем, о, развлекаться по полной. Отлично, Ватсон. Можем приступить к эксперименту. Так, что у нас тут? Ага. Требует анализа. Венера плотоядная, карлина пьяная, дьявольский цветок. Эти растения смертельно опасны для человека. Огонь. Так Сейчас мы возвращаемся тогда на Бейкет-стрит И проводим там какой-то сложный эксперимент Мы будем смотреть, что выделяет каждый из растений Я так понимаю И как они влияют на человека Я так чувствую, Холмс будет дышать Или заставить дышать Ватсона Бо. Ты что делаешь? Так, ладно, я пойду это. <laughs> Думаю, одно из растений выпускает токсичные пары. Нужно понять, как заставить его это сделать. Exactly ну, чтобы вот раз... Я начинаю, Ватсон. Если вы желаете поужинать этим вечером, рекомендую evening, надеть защитную маску. Так. То есть мы берем одно из этих растений и начинаем фигачить, да? Ну, давайте... Пьяную возьмем. Или нет? А, я ее взяла. что мне с ней делать? А, поставить. Хорошо. А, булавка. А, наверное, вот как-то... Нет? Ладно, кладем обратно. Нужно ее налить. Налить. Это рассеян становится неактивным после добавления алкалоида. А вот дьявольский цветок. А вот он распускается. Оно раскрывается после добавления алкалоида. Снова закрылось. я видел маленькая облачко газа. Интересно, какие секреты скрывает это растение? Возможно, если простимулирует его, пока оно открыто, узнаем что-то еще. Ну-ка, подожди. А ты как жрешь? Да прекрати ты! О, как интересно, какой сильный эффективный защитный механизм. Интересно, что произойдет, если ключевое растение попадет в другое. Очень интересно, да. Я нахожу поведение хищника крайне увлекательное. Ну-ка, а что если мы вот его... ...закроем? И сюда накидаем, нет? А, это надо... Подожди. Его залить. Оно откроется. Сюда. Гусеничку. А, может их местами поменять надо? Берем, поменять местами. Вот. И теперь сюда кладем гусеничку. Попал сюда. Газ. Ядовитый газ из поры. Потрясающе. Во. Во, додумались. Растения способны убить, только если их поставить рядом с жертвой и активировать точно в этот момент. Возьмем гусеницу в комнату с колониальной коллекцией. Это пролет свет на некоторые вещи. Слишком рано, Ватсон. Наши подозреваемые еще там. Нужен наведаться в Кью Еще раз и задать несколько вопросов. Так. А может он сам сдох? Так, исчезновение ядовитых... А что у тебя? А вот смертельный расчет, процесс активации это очень сложен. Их нужно было поднести к жертве и активировать в нужный момент. Вот Альберт мог этим заняться, да, недостаток опыта у Альберта. Альберт не особо силен в ботанике, сомневаюсь, что он мог узнать, как заставить растение выпустить ядовитые... Спо... Знания. У Альберта хватало знаний, чтобы активировать ядовитые растения. Я считаю, что он тупенький для этого, но все равно. Вот смотрите, мы делаем так: избирательную кражу ставим. К Примеру? Нет? Эх, да, Альберта еще не дотягивает. Пакителю с выставки все, кроме ядовитых растений Mm. ну и, короче давайте пока вот так вот поставим а еще у нас подожди еще думать да, еще так смертельный расчет и учеба уайт Часть биологию в Лондонском университете ей нравится работа у нее талант ее специализация экзотические растения Недостаток опыта Уайт смешно. Знаний мисс Уайт полученных в университете могло бы не... могло быть недостаточно для того, чтобы обеспечить правильную реакцию ядовитых растений. Мисс Уайт хватало знаний, чтобы активировать ядовитые растения. Вообще у нее хватало знаний. Давайте будем честны. Давайте так, недостаток опыта вот так вот мы поставим. Эх. А Верховный зеленый мистик сказал, что когда-нибудь выносят Ну, это. Да. Да. Все построила секта. Божественный синдикат оставил растение в Кьюгар, чтобы позже убить Монтегюдана. Секта не причастна. Кто-то похитил ядовитые растения до божественного синдиката. Ну-ка. Давай-ка, подожди, подожди. Вот так вот все сделаем. Ай, подожди. Не достаточного опыта. Ну ладно. У них избирательная кража. С, а, секта не причастна, я думаю. Хотя, я думаю, что она причастна, что это просто вот кто-то. Кто-то из них. Вот. Это могла быть Уайт, к примеру. Дана убила Уайт. Убил так, ее профессиональными обязывателями. Так, так, так, так, так. Осудить. Оправдать. Опасная женщина, способная на убийство. Когда она осознала, что не получит больше финансовую поддержку от Дана, она переключилась на Альберта. Она заслуживает казни. Несчастная женщина с долгами, которую отверг состоятельный джентльмен. Когда Дана толкнул ее... Жизнь ее остановилась. Она убила его от отчаянно. Она заслуживает второй шанс. Какая прелесть. Так, тогда мы, смотрите, еще мы делаем вот так вот. Ну, блядь, конечно, у не ⁇ опыта Так. Альберт. Вот и Альберт. Альберт, оно был своего отца с ученым. да та та да да да да да да да Оправдать. Ну, это, конечно, я там думаю, что нет. Ну, у Айт она еще только учится. кто, кому, я так думаю, хватало достаточно знаний на это, это Хэмш. Что у нас там появилось? До эксперимента в комнате с колониальной коллекцией поговорите со всеми подозреваемыми, подозреваемыми о дне убийства. Так, ну погнали. Так, это вот так вот. Я думаю, мы сегодня даже закончим. Я даже не знаю, правильно ли мы закончим, потому что у меня вот просто вот... Вот, вот, вот так вот все. а? Это же интересненько, Так. Ну, Хэмиш, мне кажется, ну, то, что он задолбался писать письма и серии, а то, что сделать у меня хотя бы замом, ну потому что сыну Альберту, ну, конечно, он его уничтожил, его мечту, но он уничтожил, мне кажется, основательно, что это уже вот никак не вернуть. У него остается вот этот вот сад, который он собирается принять на себя. И этот бесится, потому что, ну, блядь. Сначала Дан был пиздюком непонятным, теперь его сын пиздюк непонятный. Уайт, э, ей, ну, как-то, ну... Ну, у нее да, у нее проблемы с деньгами, это да. Ну, давайте, короче, совсем поболтаем, посмотрим, что дают. Про с, э, перед смертью Дана. Can you tell me Вы могли бы сказать, видели ли мистера Монтегю Дан, Дана в день его смерти? Да, конечно. Мы встретились отправить Albert's К Альберту его сыну около 9-30. Он выглядел calm. вполне спокойным. Ваше занятие в то утро. Чем вы занимались утром, когда все случилось? После нескольких встреч с Альбертом у меня был короткий разговор с мисс Уайт. Затем пришлось сесть за стол, поработать с документами. Внезапно я заметил, что мистер Удана стало плохо и немедленно бросился на поиски Альберта. Я точно помню, что это было около 10.30, поскольку оп опоздал тем утром. Спасибо, мистер Хемиш. Мы продолжим расследование. Продолжаем. Так, теперь нам нужен Альберт. Вот про Хемиша вообще ничего. Почему? День смерти Дана. Смерть вашего отца была довольно подозрительной. Что вы делали в тот день? Подозрительный? Ну, я работал в павильоне Семян, возился с Лисис... Чего-то там, или Леокантус... Нет, а нет, стойте. Эти латинские названия. Я тратил тут столько времени, чтобы запомнить их. Тот день вы видели отца? Yes. Да, он пришел с мистером Хэмишем на еженедельный обход. Ничего необычного не было. А после? Ничего? Они ушли на задний двор примерно в 9.40. Затем, через 10 минут, я увидел, как мой отец идет в комнату с сухими тропиками, а мистер Хэмиш... Чё, чё? Подожди, блядь. Ладно, 10 других людей. А мистер Хэмиш и мисс Уайт, что они делали в то утро? Мистер Хэмиш пару раз заглянул ко мне. Я еще видел, как он возвращался после беседы с мисс Уайт в 10.10. -10. Затем он прибежал ко мне и сказал, что моему отцу плохо. Мы побежали в комнату с лилиями, и, и я нашел своего отца мертвым на полу. О, боже мой! Спасибо, молодой человек, скоро увидимся. Ну он вообще нет, он не пришли к пизде рукав. Вот ей богу. Он нет, точно нет. Так, а я не помню нам куда, сюда? И прямо... Да, да, да, да, да, да, да. Сейчас мы к этой девочке с семенами зайдем. А можно и через там пройти? Ну окей. Так, Маргарет Уайт. Так, день смерти? Вы бы могли рассказать, что мистер Дан делал в день своей смерти? Могу. Но, но не было ничего особенного. Я стояла в лаборатории, сказать. когда увидела, что мистер Дан идет ко мне. Вторник, день его ежедневной проверки. Она обычно проходит в 9, но он на 10 минут задержался. И что дальше? Ну, он зашел поздороваться. Затем я видела, что он провел две 3 минуты с растениями за пределами лаборатории. После этого он побежал в сторону теплицы, где работал мистер Хэмиш. Он всегда спешил во время инспекции. Я бы посочувствовала любому, кто оказался у него на пути. Время смерти. И это был последний раз, когда вы его увидели? Да. Я пробыла в лаборатории до 10.40, когда услышала крики Альберта и мисс Хэмиша из Большой Оранжереи. Я поспешила к ним, как только могла, потому что подумала, что что-то случилось. Что конкретно вы делали в лаборатории? Диктовала описание эксперимента для моей диссертации. Я закончила работу, когда мистер Хэммиш забежал ко мне около 10. Ваши записи? Say, Вы сказали, что диктовали описание эксперимента. Когда случилась трагедия? Могу я послушать запись? О, well, oh, so разумеется. You. Вы найдете ее You'll в лаборатории. Ее номер 320. 320. Yes. А я ее уже находила, да? You, miss. Спасибо, мисс. Некоторое время спустя. Все ушли, Холмс. Пусть свободен. Что? Восстановите правильный ход событий, основываясь на собранных уликах. А. Так. А что тут статуи какие-то? А где эти статуи? Я, кстати, так и не нашла, куда применить. Вдыхает споры. Вырывается из комнаты. Но это было уже. Ну, смотреть серию. Выломал дверь и, и упал. Когда Монтегю приблизился к растением, гусеницы попали на них, и они не выпустили споры. Возможно, он сам сдох. Паникуя и задыхаясь, Монтегю Дан отступил, сбил на пол бюст. Он бросился к двери, но она была заперта. Он попытался выломать ее плечом. Know, мы знаем, что произошло дальше. Монтегюддан упал и умер недалеко от воды. Well, Пришло время провести эксперимент с вентиляционной системой. Ну, там, блин, я бы могла сказать, что он сам сдох, если бы не одно «но». Сожженные маски мы видели. Мы нашли... Гусеницы могли упасть из вентиляционного отверстия Наши гусеницы на месте Я включу систему вентиляции, чтобы они упали Ватсон, стойте здесь и наблюдайте right, Хорошо, Холмс Что ты? А, это типа ты это А, а как ты ее включишь? Подожди На что надо нажать? Как бы. Как бы. Погодь. Это мы видели, окна мы видели. Это мы тоже видели. Блин, вообще заканчивать пора. Ну, у нас, по идее, еще одно дело должно быть. Ну, давайте тогда, да, уже в следующей серии мы тогда это все доделаем. Нужно найти еще, где этот крючок вентиляции. мне Я еще тут похожу